Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. В Алтайском крае следователи начали проверку информации о сокращении врачей Центра охраны материнства и детства в Барнауле и предложениях об их переводе на должности уборщиков и дворников. Как сообщает пресс-центр регионального следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, организована проверка по сообщению СМИ о сокращении врачей-травматологов Алтайского краевого клинического центра охраны детства и материнства. Сообщается, что ведущим врачам-ортопедам и травматологам в связи с сокращением штата и реорганизации отделения предложены вакансии санитаров, уборщиков и дворников. Сейчас, когда медики нужны стране как никогда, буржуи сокращают штат врачей ради сохранения рентабельности. И в этом нет ничего удивительного, ведь бездушной машине капитала плевать, живы мы или нет, коль перестаем приносить прибыль. В правительстве России обсуждают значительное расширение продаж народных облигаций Минфина и их региональных аналогов несколько раз. Об этом журналистам рассказали два источника в финансово-экономическом блоке Кабмина. Предполагается, что совокупный выпуск ОФЗ может быть увеличен в 3-4 раза. Кроме того, их можно будет купить с помощью индивидуального инвестиционного счета. Это подтвердил замминистра финансов Алексей Моисеев. Таким образом, удастся закрыть дыры в бюджете и обеспечить сохранность ФНБ, Наемные работники едва сводят концы с концами, глядя на ежедневные повышение цен и срезания зарплат. А буржуазное правительство собирается выходить из кризиса за счет денег, взятых в кредит у населения. Что за цирк? Рынок микрозаймов под сотни процентов годовых, запрещенных в большинстве западных стран, столкнулся с резким ухудшением платежной дисциплины клиентов. Как следует из данных бюро Аквифакс, которое приводит РБК. На 1 мая более 40% кредитов из портфеля микрофинансовых организаций оказались просрочены больше, чем на 90 дней. Несчастные, отчаявшиеся люди идут за помощью в МФО в надежде элементарно выжить, за что оказываются в кредитной кабале под сотни процентов годовых, и это называется свободным обществом. Часть поправок в Конституцию, одобренных Госдумой и Софедом и подписанных президентом Владимиром Путиным, уже заработали. Власти все еще не определились результаты всенародного голосования без статуса референдума, который призвано легитимизировать крупнейшую конституционную реформу в новой истории страны. Как заявил в субботу глава Думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Коршенинников, цитирую, «жизнь так распорядилась, что часть поправок в основной закон фактически уже начала работать в связи со сложившейся ситуацией». Конец цитаты. Буржуазия решила принять поправки, и они будут приняты, хочет ли того трудящийся народ или нет. Все согласно принципам буржуазной демократии. Центр избирком намерен упростить порядок всеобщего голосования по поправкам в Конституцию. Первоначально его составляли по 22 апреля, но затем, когда голосование перенесли из-за пандемии, даты и некоторые положения решили переписать. Выдавать бюллетень для голосования будут без указания серии и номера паспорта избирателя. За получение бумаги достаточно расписаться. Вчера для голосования был нужен паспорт, сегодня можно и росписью. К чему этот балаган, если все уже решено? Нужно же сделать вид, что это ты, товарищ, сам проголосовал за петлю на своей шее. Товарищ буржуазная демократия – фикция. Лишь советская власть для диктатуры пролетариата является гарантом власти трудящихся масс.